Приветствую вас, друзья! Сегодняшний разбор карт будет интересен прежде всего астрологам и тем, кто изучает астрологию. Мы все, особенно кто родился в 70-х годах, 80-х, все помнят такого певца, молодежи Юрия Шатунова. К сожалению, он недавно погиб, и ему было 48 лет, и, конечно, по идее, он мог бы жить значительно дольше, но судьба распорядилась именно таким образом. Для того, чтобы разобраться в причина смерти, и вообще вовремя ли он ушел или нет, почему это произошло, какая карма его рода, мы будем смотреть его карту и карты его родственников. Самый важный аспект в его карте это позиция от Луны к Сатурну. Говорит о эмоциональной холодности, также о том, что возможно ребенку с детства не хватало внимания материнского матери или это может быть раннее отделение из семьи. Прохладные взаимоотношения с отцом, и все это дело упирается на Плутон. То есть идет разрядка по Плутону через личные трансформации. Получается, что также по соединению Венеры и Урана сам по себе ребенок был очень добродушный, дружелюбный, но эмоционально зажатый. Ну, по сути, он свой талант развивал путем ученичества. И вот так стал Известными. Ну, насколько мы помним, его песни особой сложностью не отличались, как и качество вокала. Но, тем не менее, они нам всем очень полюбились. И я даже тоже в детстве, ну как в детстве, в глубокой молодости посещала его концерт. Его Юпитер находится в Адалее. Это, в принципе, неплохое положение. В хорошем аспекте с Плутоном, что может приносить, что должно было приносить ему. И, кстати, обратите внимание, у него множество планет в четвертом градусе. Раз, два, три. Луна под вопросом, но вполне тоже может быть четвертым. Нептун в пятом, лилит в третьем, близко возле четвертого. У него большинство планет, ну вот, кроме Венеры и Урана, а также Солнце и. Меркурия находится в начальных градусах, а когда планета находится в начальных градусах, это говорит о начальном опыте души. Ну, чаще всего. Марс его находится в тельце, в хороших аспектах к Солнцу. Это такой хороший мужественный аспект, указывающий на то, что человек может запрягаться в работу и работа тяжело и усиленно, как вол трудится. Скорее всего, еще эта конфигурация образует. К луне и северному узлу тригон Мы просто не знаем точного времени но вполне возможно здесь можно сказать что этот человек также очень привязан и к друзьям зависим от его вне их мнения и очень сильно привязан к матери то есть на самом деле очень застенчив и сильно он, конечно мог переживать потерю своей семьи которая родился Давайте теперь посмотрим карту его мамы. Она умерла 29 лет. И давайте посмотрим, что тут у нее по карте прописано. В общем-то, мы видим, что тут здесь есть ретроградные высшие социальные планеты. Так, что здесь чувствительно у нее? Значит, оппозиция. Плутон, Меркурий, Лев... Ось Лев Водолей. Это сердце. Я, насколько помню, у нее все была сердечная недостаточность. Это зона сердца. Могли быть проблемы с сердцем. Что еще тут интересно? Венера у нее в стрельце. Человек умел любить красиво. Очень заботливая мать. Очень. С луной в рыбах, конечно. Супер заботливая. Сильная по Марсу в Овне. И интересно. Секстиль, хорошие аспекты. Смотрю, так, смотрим Плутон, Плутон квадратик Сатурну и к Меркурию. Сатурн в Скорпионе. Ну, возможно, вот эта вот конфигурация, она могла Сатурн соединение с Лилит могла давать какие-то кармические серьезные проблемы, через которые она не прошла. Хорошо, давайте посмотрим их совместимость с сыном. Так, мы видим здесь, смотрите, вот вам точное, точное соединение узлов мать-сын. Смотрите, в шестом градусе точное соединение Сатурна-матери с Вселенной и Южным узлом. То есть, видно, что эти люди, их, их души соприкасались еще в прошлой жизни. Они были вместе. луна кстати, может быть, если его Луна все-таки в Стрельце, то она в соединении с ее Венерой Это вообще очень такая хорошая конфигурация, говорящая о чувственной связи между сыном и матерью Ну, чуткой внимательности, дружбе, эмоциональная такая глубокая связь Его Юпитер в соединении с ее Солнцем То есть она, глядя на него, радовалась, он был ее солнышком Здесь по аспектам всем, которые я вижу, но вот самый главный это этот аспект кармический. Хорошо. Давайте посмотрим еще раз, А как у него вообще обстоят дела с осью. Так, лев, водолей. Во льве ничего нет, в только Юпитер. Какие могут быть указания на проблемы с сердцем у него? Вы знаете, вот каких-либо ярких, супер, я не вижу указаний. Ну, давайте будем дальше смотреть. Посмотрим маму на дату смерти. Но я здесь, что, что видно, что северный, вернее, южный узел пошел на соединение с Лилит. То есть здесь идет по карме, отработка, отработала свое и уход. Причем, если помните, здесь в конфигурации первой, вот как раз этой Вредной конфигурации того квадрата на вершине Сатурн с Лилит. Вот видите, 26 градус, 27, -й, 25. -й. То есть проблема по Плутону и Меркурию будет решаться, выход найдет через Лилит и Сатурн. И вот она, на дату смерти. Южный узел забирают в прошлое. Теперь посмотрим карту на момент смерти Юрия Шатунова. Помните, в карте маме она ушла на соединение транзитного южного узла с ее лилит натальной. А здесь он уходит на оппозиции лилит. Оппозиция транзитной лилит к натальной. Ну и соединение транзитной лилит с южным узлом. Вы чувствуете? Обратная связь. Забирает обратно. Зеркальная связь как с мамой. Вполне вероятно, что уже серьезные необратимые процессы в здоровье у него начались еще месяц назад. Причем не просто необратимые, а уже была проблема, которую уже было не решить. Или на нее не обращали внимания, или уже ничего не помогало. Но я думаю, что где-то в мае он уже мог почувствовать себя значительно хуже. И вот на этой позиции его забрали. Высшие силы. Смотрим карту бабушки. Значит, у бабушки во льве северный узел, противоположный в водолее южный. Значит, ось льва с водолеем активно. Совмещаем карту бабушки и мамы Шатунова, ну ее мамы и дочери. Смотрите, здесь лет хотя в последнем градусе близнецов бабушки, но все-таки она в орбите соединения, можно считать, с южным узлом. Опять связь с прошлым, связь из прошлого воплощения. Строим карту Шатунова и бабушки, совмещаем. Здесь вот та же картина, и причем она, хоть и Лилит, но все-таки идет на оппозицию при совмещении. То есть еще одно указание на то, что это связь из прошлого. Связь по роду. Души связаны по роду. Но по Лилит здесь, знаете, не, не очень хорошо, поскольку Лилит, она может указывать на... Какие-то неотработанные задачи. Души что-то не отрабатывают, между собой их постоянно вместе воплощают, чтобы они что-то закончили, что-то проработали. Но если по раку, то это тема семьи, то по водолею, это уже, извините, не водолей, а близнецы, это уже тема связанная с информацией, передачей информации. Может быть, там, знаете, сплетни, что-то искаженное было, обманы. Теперь смотрим смерть бабушки. Какая была картинка. Вот, смотрите, транзитный Сатурн. Практически в точном соединении с ее Лилит забирают. Причем, учитывая, что Лилит все-таки в Близнецах, она управляется легкими, может быть, что-то было связано с системой дыхания, перестала дышать или еще что-то. Смотрим дедушку по матери. Видите, у него активная ось. Вот лев, водолей. То есть совершенно точно, что болезнь сердечная, сердечная болезнь передалась от отца его матери. Ну, от дедушки к маме Шатунова. Потому что лев, Водолей, они управляют сердечными делами. А Водолею еще, еще и на веносную кровь указывает. При совмещении карты Юрия Шатунова и его дедушки, ну, здесь, наверное, одно из таких ярких сочетаний это Марс дедушки в браке в соединении с южным узлом и Сатурном Шатунова. Ну, может, указывать на то, что здесь. Он пришел в эту жизнь для того, чтобы отдать, поделиться чем-то мужским, мужским опытом со своим внуком. Ну, это я говорю о дедушке. А внук, внук, вот, судя по соединению, смотрите, здесь вообще точное соединение Меркурия с Шатунова, с южным, вернее, с северным узлом дедушки. Так вот, здесь может быть указание на то, что должен был чему-то на, научить. Научиться, может быть, какое-то творческое начало музыке, умению думать, говорить, рассуждать. Смотрим смерть дедушки. Ну, здесь первый аспект, ну, конечно, еще идет, но не дошел Юпитер до э, Лилит. Но вот видите, здесь Лилит уже вышла, и по сути ну, максимум он мог бы дожить до 28 градуса Лилит. Всё, тут уже шла какая-то проблема, которую уже было не остановить. И смотрите, Лилит идет в оппозицию, становится в оппозицию, сходящийся аспект к транзитному Сатурну, а Плутон уже находится в соединении с Сатурном на оси. Овен Весы. Вы знаете, здесь ситуация больше похожа. Может быть, инсульт. Я не знаю причину смерти. Это только предположение. Давайте посмотрим, у нас ли кто-то из его детей. Может быть, его способности. Ну, вот Смотрим сын. сына. Здесь у него лилит в соединении с Южным узлом и Марсом. Так, от чего ребенок должен находить? От мелочности, правильно? И к чему идти? К умению сопереживать, сочувствовать, доверять людям, доброте. Интересно, вот если соединить карту сына и отца, что получится? Так, здесь лилит, что-то новое идет. Ну, он уже, правда, в расходящемся аспекте с Плутоном. А здесь прям Меркурий и Солнце, смотрите, Меркурий Солнце, 17-14 градус, Меркурий Солнце, 17-13 градус. То есть аспекты сына полностью в соединении с аспектами отца. Вот как интересно! Знаете, как будто бы он ему передал все свое, наверное, они были очень близки, потому что очень похожи. И смотрите, здесь. Еще и добавилась оппозиция Урана. Значит, оппозиция Урана, сына, к планетам отца говорит о том, что есть риск потери отца. Ну, что отец может умереть не в старом возрасте. Если совместить карту отца и дочери, то здесь практически нет каких-либо... Таких серьезных кармических зацепок. Наверное, дочка больше мамина, чем папина, и уже свободно от кармы отца. Ну, давайте еще посмотрим карту жены. Как известно, он был очень хорошим семенином, очень любил свою семью, дорожил ею, дорожил своей женой. Но ну, вот смотрим карту жены, и мы видим здесь такую очень интересную, неоднозначную карту. Видите, вот это вот соединения сразу нескольких планет Солнца Луны Марса Урана все это дело в соединении с северным узлом в Скорпионе говорит о том что человек ну правда здесь Луна под вопросом она может быть и в Весах быть более гармоничной может быть даже скорее всего она там и есть но, если, например, убрать эту Луну, ну, учесть, что она там где-то там находится в соседнем знаке. Ну, например, давайте выставим там время рождения, 8 утра. Видите, Луна тогда уходит. Она уходит в весы и уходит из этого соединения. В таком случае, да, и Солнце тоже остается в весах, а не в Скорпионе. Но она пограничная. Ну, в любом случае, вот, работает этот аспект соединения. Урана с Марсом вот Сейчас он как раз идет у нас транзитом По небу И он указывает на импульсивный характер человека Обычно с таким человеком Достаточно ну, сложно Может быть в семье А если сюда еще и подключается Луна То то человек в принципе неуживчив Сам по себе Потому что Луна это как раз и есть семья, а Марс ее поражает. Уран делает ее непредсказуемой. И еще этот аспект в карте женщин указывает на то, что мужчина может быть в ее жизни. Могут мужчины быть или связаны с опасной профессией, или иметь капризный, неустойчивый характер. Также это еще риск потери своего мужа. Такой женщине выходя замуж уже можно потенциально готовиться к разводу или к расставанию все это дело еще тоже в оппозиции к Лилит. В общем-то здесь у жены карта у самой достаточно сложная, с массой проблем. Но давайте посмотрим, как она сочетается с его картой. То есть она очень сильно сконцентрирована, концентрирована на двух знаках. Ну здесь еще немножко третьим она разбавлена. Я даже думаю, что она скорее всего такой, знаете, тихий диктатор. Ну нет, даже не тихий диктатор, Ну, ну диктатор. Денежки для нее, да, очень важны. Жизнь красивая. Хорошо, смотрим, совмещая карты Юрия и его жены, и мы видим, что ее лилит в соединении с его Марсом, это аспект сильнейшего физического притяжения. Венера в соединении с Нептуном, аспект любви, одухотворения, одухотворенной любви, такой возвышенной. Ну и плюс здесь Меркурий в соединении с его Ураном и Венерой. Это аспект дружбы, приятного общения, когда людям интересно. Всегда есть о чем поговорить. Но, ну, что мы тут еще видим? Так, Марс, Марс, Уран. Ну, здесь достаточно смотрим. Тут Марс в восьмом градусе, Марс в оппозиции к Солнцу и, скорее всего, к Луне. Неоднозначный аспект. Достаточно сложный. Можно сказать, что ну, кто-то из двоих мог делать кому-то больно но я вижу что он наверное не на постоян... ну как не на постоянной основе но ну, мог мог делать И есть от него какая-то какая тяжесть именно с его стороны хотя она такая что сама себя в обиду не даст но если Луна действительно тут находится в Скорпионе, то это, в принципе, была неужив, неуживчивая пара. Поэтому, скорее всего, Луна все-таки в весах. И таким образом она их аспект смещает. Хорошо, давайте посмотрим э, и э, ее аспекты на момент смерти мужа. Так, Что тут у нее происходило? Так, мы видим, видите, во-первых, она проживает кармически, наверное, там 37 лет, потому что... Или сколько ей там... А, не, ей 46, извините. Это идет соединение противофазы узлов. То есть год для нее очень важный, кармический, непростой. Уран уже прошел точку лилит. И смотрите, на момент его смерти Венера была в соединении с Юпитером. Достаточно такой нормальный аспект, неплохой. Сатурны. На данном нисходящейся сходящейся позиции. Смотрите, у него в марте 2023 году будет точное соединение Узлов, ну, я тут не, не докрутила по пару градусов, но понятно, что Марте, А до Марта она будет проживать свой кармический важный год отработок. Но вполне вероятно, что у нее в седьмой дом партнерства попадает знак Зодиака Телец, поскольку по этому знаку идет вот это вот соединение Уран с Марсом, вот видите, и вполне возможно они у нее уже шли, то есть были в оппозиции точной и шли дальше. И видимо в тот момент, когда уже произошел точный аспект в его жизни начались серьезные проблемы. По здоровью, и даже если бы он и выжил, я подозреваю, что в их взаимоотношениях уже были ну, серьезные проблемы в семье в плане взаимоотношений. Вполне возможно, что даже дело могло и двигаться к разводу. Ну, точный аспект урана с транзитным ураном был в 2020 году. Вот, вполне возможно, уже вот второй год они жили как на вулкане. Ну, мы этого не знаем, это лишь предположение. В общем-то, таким был анализ. Не слишком глубокий, но по основным определенным аспектам, если вы заметили, можно отследить кармические связи в гороскопах одной семьи, одного рода. И можно, предположительно, даже понять, чей род что дает члену семьи, что несет, с чем могут быть проблемы по здоровью и какие важные аспекты могут указывать на какие-то проблемы в роду. Ну что ж, надеюсь, что для изучающих астрологию этот анализ будет полезен. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.